Радион Морару. <с> он у нас сегодня завершает открытый курс по продажам. Хочу сказать пару слов про этого студента. Мне он просто очень понравился. Прямо с первого звонка, когда он мне позвонил. <с> <с> <с> вот. Смущает. Да, это человек, который... Держи сертификат. Это Слушайте. человек, который когда позвонил, он проверил. Не просто позвонил, а прям проверил результативно, нужно ли... Необходимы ли эти курсы, помогают ли они, вот, молодец, всем советую для тех кто смотрит это видео проверять все обучение, а теперь хочу узнать у тебя, я знаю что у тебя есть цифры, какие-то изменения, хочу чтобы ты сам это об этом сказал. Спасибо вам, Пожалуйста. очень хороший курс, продуктивный, мне лично он очень много помог, во-первых, выяснить мои проблемы и ошибки, которые я делал. До сих пор при разговоре с клиентами mm -hmm. теперь я более или менее легко могу вести беседу с ними, mm -hmm. такой непринужденный разговор mm -hmm. и притягивать его в свое русло уже к презентации, там, ну как к продажам, да, да, да, продажам. к деньгам на счету компании. Да, да, да, а да. что изменилось в цифрах? Ну, в цифрах э... Или в процентах как-то так. Ну... В августе, я точно могу сказать, что это был лучший мой месяц с тех пор, как я работаю в этой компании. А как давно ты работаешь в этой компании? Я вот через неделю, через 10 дней будет ровно год. Круто! Молодец, поздравляю! Хорошо, хорошо. Применяй, работай вперед, будет вопросы, всегда звонить, спрашивай. Клиенты, я иду к вам. Молодец!